«Квартал 95» с новой программой в Германии. Привет, Коля! Ой, как дела? Все хорошо? Слушай, я беременна. Мы, баскетболистки провели карантин запертыми на базе вместе с борцами И в результате у нас целая палата длинных волосатых карапузов. Это наш квартал! Твоему! Оригинальные образы, неожиданные пародии, остроумные шутки и все это в одном концерте. Билеты по телефону и на сайте ticketbank.de